Привет! С вами компания Новостройки Шоп и я, Зубровский Станислав, специалист по загородной недвижимости. Сегодня я проведу для вас обзор поселка Крепость. Это один из лучших на сегодняшний день проектов группы компании НВМ. Вместе мы разберем технологию строительства жилья, рассмотрим инфраструктуру, транспортную доступность. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео и порекомендуйте это видео друзьям, которым может быть полезна информация о недвижимости в Краснодаре. Ну а мы начинаем. Поехали! Начнем, друзья. Проходите. Сегодня с нами будет присутствовать на обзоре uh, представитель застройщика. Это Семенов Иван, менеджер отдела продаж. Привет, Иван. Добрый день, Стас. Привет. Uh, добрый день, uh, зрители новостройки шоп. Я расскажу про группу компании НВМ. Uh, мы на рынке 11 лет. У нас 8 коттеджных поселков. Мы сейчас находимся в одном из них. Это коттеджный поселок Крепость. Я предлагаю вместе с Иваном теперь начать обзор вот этого красавца дома. 72 квадратных метра uh, площади, расположены на участке 3 сотки земли. Uh, погнали. Иван, расскажи, пожалуйста, про сам поселок, про инфраструктуру, про то, что построено, что планируется построить и какие у вас уже успехи есть в реализации этого поселка. Коттеджный поселок Крепость – это территория закрытого типа, 250 гектар земли. На территории коттеджного поселка будет 5000 домов. На данный момент отстроено где-то примерно 60%. Все дороги асфальтированы, все дороги освещены, видеонаблюдение, оптоволокно по проводам идет, Телеком. Первая линия коттеджного поселка это у нас коммерция. Пятерочка и коммерческое помещение, трехэтажное здание. Также в коттеджном поселке Крепость будут реализованы два детских сада и одна школа. Прогулочные зоны, игровые площадки. Иван, расскажи, пожалуйста, про расположение поселка, где в Краснодаре это находится и что здесь вообще есть интересного рядом. Мы находимся в Прикубанском округе. Коттеджный поселок Крепость интересно географически расположен. Равноудален. От центра города Краснодара и от аэропорта. А, до аэропорта ехать примерно минут где-то 25. А, также крепость, коттеджный поселок имеет два выезда. Первый выезд это как раз на улицу Дорожную, с помощью которой можно выехать на восточный обход. С помощью восточного обхода можно поехать в сторону Москвы, в сторону моря, до Джунги, 40 минут, пожалуйста. А, второй выезд а, это у нас... Центр города Краснодара. Ну, с расположением понятно. Давайте теперь э, посмотрим, что вообще можно приобрести в коттеджном поселке Крепость. Какие варианты планировочных решений предусмотрел застройщик. И примерно попытаемся сориентироваться по возможности приобретения. Всего в коттеджном поселке у нас порядка 12 уникальных проектов. От 60 до 180 квадратов. Мы сейчас находимся в одном из самых ходовых э, проектов домов. Самых популярных. Это 72 квадрата, три комнаты и кухня. И давайте я вам сейчас его покажу. Первая комната у нас 12 квадратных метров. Это первая спальня, которая находится внутри конкретного дома. Это еще одна спальня. Она зеркальная, тоже 12 квадратов. Теперь переходим в санузел. Санузел у нас 6 квадратов, он достаточно просторный. Высота потолков 3 метра, что позволяет спокойно сделать двухуровневые потолки. Если кому-то хочется, пожалуйста, это тоже возможно. Следующая комната у нас кухня. Кухня 16 квадратов, она достаточно вместительная. И обязательно с кухни выход на задний двор, где можно спокойно пройтись, посидеть на своей территории. Еще одна спальня, 11 квадратов. И получается у нас в общем объеме три спальни и кухня. Иван, а правда ли, что компания NBM дает возможность поучаствовать в создании дома своей мечты? Да, на самом деле такая возможность есть. Совместно с архитекторами можно прорисовать планировку внутри дома так, как нравится вам. Более того, на всех этапах приходят разные специалисты. Сделать разводку электрики внутри дома, сделать мокрые точки внутри дома. Можно самостоятельно, исходя только из вашей потребности. Мы посмотрели выставочный образец дома площадью 70 квадратных метров. Теперь давайте посмотрим, какие еще есть варианты планировок для покупки в вашем коттеджном поселке. Всего один из вариантов планировок. Все верно, смотрели дом 72 квадрата. Есть дома поменьше. Самые маленькие дома у нас 60 квадратных метров. Это дом 7 на 10, также на трех сотках земли. Кстати, стоит отметить, то, что 3 сотки земли это не обязательное условие для покупки. Можно взять. Неограниченное количество земли, каждая сотка просто стоит дополнительно. Также дома сдаем в предчастовой отделке. В стоимость дома входит э, предчастовая отделка, стены будут отштукатурены от отшпаклеваны, стяжка, пола, разводка электрики и сантехники. По фасаду будет кирпичный забор, пролетные ворота, электрические на пульте и калитка. Между соседями забор будет из профлиста. Двор мы отсыпаем щебнем и завозим чернозем. Также в стоимость дома входит подключение газа, подключение электричества, септик и скважина, полное юридическое сопровождение и свои ипотечные брокеры, которые занимаются открытием ипотеки. Также у нас в коттеджных поселках можно приобрести дома э, разных квадратуры. двухэтажные, одноэтажные. Двухэтажные дома идут от 120 до 180 квадратов. Планировку внутри дома можно сделать самостоятельно, э, выбрать размер дома, выбрать посадку дома на участке. Э, в принципе, э, дома у нас с большим маркером, малым маркером, э, квадратные выбрать э, окна и так далее. Все это обсуждается индивидуально. По сути, каждый проект дома уникален. Каждый клиент дом делает под себя. Ну и самый важный вопрос, наверное, который волнует наших подписчиков. Иван, расскажи, пожалуйста, как можно купить дом в коттеджном поселке Крепость? Во всех коттеджных поселках приобрести дом можно тремя способами. Первый способ – это наличный расчет. Клиент приходит, вся сумма сэкономирована, приобретает дом. Второй способ расчета – это рассрочка. Рассрочка у нас беспроцентная. Основное условие – этого клиента должно быть хотя бы Процентов 50 стоимости дома, все остальное можно а, рассрочить. А, в среднем где-то полгода мы даем на то, чтобы саккумулировать сумму, принести нам. И самый интересный способ расчета – это ипотека. Работаем с банками, два банка, Сбербанка, дом РФ. Есть возможность приобрести дом. Наши ребята занимаются открытием брокеры. Первоначальный взнос начинается от примерно 200 тысяч рублей. Это то, что должно быть у клиента. Работаем с программами, как господдержка, семейная ипотека. Семейная ипотека начинается от 57 процентов годовых, господдержка от 67 процентов годовых. Что еще весьма интересно, мы можем субсидировать процентную ставку на весь срок минус один процент. Основное условие у ребят должен быть первоначальный взнос 20% процентов от стоимости дома. Друзья, на этой ноте мы заканчиваем обзор коттеджного поселка Крепость. Я благодарю Ивана. Иван, спасибо, что выделил нам свое драгоценное время. Ну, а нашим подписчикам я хочу сказать, чтобы обязательно оценивали это видео лайками. Подписывайтесь на канал, рекомендуйте видео друзьям, которым может быть интересна покупка недвижимости в Краснодаре. С вами был я, Зубровский Стас и компания Новостройки Шоп. Пока!